Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». В 2008 году компания «Опель» попрощалась с «Вектрой» и представила миру совершенно новый флагмановский седан «Инсигния». Мало кто знает, что это не просто детище «Опель», это коварный план General Motors по завоеванию мировых рынков. В отличие от вектора «Инсигния» продавалась на рынках США и Китая как Buick Regal, а в странах Латинской Америки как Chevrolet. Vectra. Но Insignia сильно проигрывала на рынках стран СНГ Passat и Mondeo. Что же пошло не так? Почему Insignia отпугивала потенциальных покупателей? Имидж неведомой зверушки или просчеты по части надежности? Почему Insignia не блещет ликвидностью? Обо всем этом и о многом другом мы расскажем сегодня на примере топовой версии Opel Insignia OPC. Встречаю! Базовые атмосферные двигатели объемом 1.6 и 1.8 литра очень похожи. У них даже комплекты ремня ГРМ идентичны. 1.6 появился в 1998 году на Astro G. В 2004 он был модернизирован путем добавления на каждый распредвал по фазовращателю, а 1.8 появился в 2003 году на Vectra C. По сути, с тех лет с минимальными изменениями и прошивкой этот двигатель устанавливали с 2008 года на Opel Insignia до 2012 и 2013 соответственно. Механически они очень надежны, а Поломку такого двигателя надо давать медаль владельцу, что нужно о них знать. Эти двигатели не имеют гидрокомпенсаторов, и поэтому каждые 120-150 тысяч километров надо регулировать тепловые зазоры. Зазоры регулируются подбором тарированных толкателей. В общем, если вы хотите Инсигнию с надежным мотором, то вам надо выбирать из этих двух. Как правило, при пробеге в 150 тысяч километров надо заменить прокладку теплообменника и уплотнение на его патрубках. Лучше это сделать заранее, потому что если масло появится в расширительном бачке, то тогда надо промывать всю систему охлаждения и менять патрубки. Если двигатель эксплуатируется в трассовых режимах, то есть меньше циклов нагрева и охлаждения, то тогда прокладки теплообменника служат дольше. Раз в 50 тысяч Километров. ЭБУ оповестит вас, что пора менять термостат из-за неисправности его нагревателя. Термостат управляемый, стоимость оригинального 70 долларов. Если владелец злоупотреблял заменами масла, то могут затрещать муфты фазовращателей. А если владелец экономил на свечах, а хорошая свеча для этого двигателя стоит всего лишь 3 доллара, то это может привести к выводу из строя модульной катушки зажигания, которая от оригинального производителя стоит 110 долларов. Коллектор впускной у двигателя 1.8 с изменяемой геометрией. Однако двигатели мощностью 115 и 140 лошадиных сил были откровенно слабы для инсигнии. Их не подружили с АКПП, а доступная МКПП М32 частенько просилась на замену задних опорных подшипников валов. Но об этом мы расскажем чуть позже. Далее. Все остальные моторы для Opel Insignia турбированы. С начала продаж был доступен двигатель объемом 1.6, турбированный, а 16LET с распределенным впрыском. А летом 2013 года появился совершенно новый турбомотор объемом 1.6 с непосредственным впрыском. Оба этих мотора не подарок. Старый с временным приводом имел проблемы с разрушением поршня 4 цилиндра и из-за перегрева появлялись трещинки в ГБЦ. Первый мотор был доступен только с МКПП, а новый, с которым Insignia выпускала всего полтора года, был уже доступен с АКПП. Прямо впрысковый 1.6 Turbo с аббревиатурой CD унаследовал проблему разрушения поршня. Также цепи, которые находятся со стороны маховика, цепь ГРМ и цепь балансиров растягивались к окончанию гарантийного срока. Также Грязнялись форсунки, выходило из строя ТНВД, появлялись проблемы по части турбонаддува. Но в этом моторе регулировать тепловые зазоры не надо, потому что регулируются автоматически гидрокомпенсаторы. С лета 2011 года Insignia начала оснащаться турбированными двигателями объемом 1.4 A14NET. Это очень редкий вариант. Но двигатель унаследовал все те же проблемы: проблемы по части привода ГРМ, проблемы с разрушением поршня, а также приставленного внимания требует разветвленная система вентиляции картерных газов. Все двухлитровые моторы на «Опель Insignia турбированные. Бензиновые моторы берут свое начало от двигателя z20 n который устанавливали на Opel Vectra c и на sap 93 на 93 под обозначением b207 на инсигни этот мотор раздули до 220 250 лошадиных сил турбокомпрессором borg warner и добавили непосредственный впрыск этот двигатель стал жертвой посредственного оригинального масла которое меняли раз в 15 000 км из-за этого возникали проблемы по в части турбонаддува также засорялись управляющие соленоидные клапаны фазовращателей, да и вообще этот двигатель к пробегу в 100 тысяч километров отправлялся на переборку либо же его меняли на БУ-агрегат. А вообще бывали случаи, что этот мотор клинил из-за попадания по штоку ТНВД бензина в масло, а также из-за того, что турбина просто выпивала все масло. Роликовые цепи ГРМ и балансиров требовали замены уже к пробегу в 150 тысяч километров. ТНВД надежный, а вот форсунки загрязнялись, также загрязнялись грязным топливом, фильтры тонкой очистки уже к пробегу в 50 тысяч километров, но это уже не проблемы двигателя. На фоне всех этих проблем 2,8-литровый турбомотор выглядит паенькой, серьезных проблем у него нет, а аппетит поставим с 2-литровым турбомотором. С самого начала продаж Insignia был доступен двигатель 28 turbo мощностью 260 лошадиных сил. А летом 2009 года появилась топ версия OPC с форсированным до 325 лошадиных сил двигателем. В этом моторе главное не проморгать время замены цепи ГРМ, потому что появится выработка на звездах распредвалов, которые совмещены с возвращателями. В этом моторе надо следить за радиатором охлаждения, то есть за его частотой, а также не жалеть денег на качественное моторное масло. И тогда этот мотор без... Лопот пройдет 300 тысяч километров. Вся гамма дизельных двигателей представлена двухлитровым дизелем, который развивает от 110 до 195 лошадиных сил в битурбированном варианте. Этот мотор имеет итальянские корни, и превращение его в двухлитровый вариант повлекло за собой некоторые проблемы. Одна из проблем это давление масла, которое приводило к износу коренных вкладышек к заклиниванию двигателя, а самая красочная поломка... Это поломка коленвала. Знающие владельцы после или до поломки устанавливали индикатор давления масла, меняли злополучное уплотнение на маслозаборники и меняли редукционный клапан маслонасоса. На рестайлинговых инсигниях проблемы были решены с двигателем 2.0 CDTI, то есть там появился новый маслонасос и доработанный коленвал. Редкие инсигния с двигателями 1.6 CDTI приехали к нам из Европы. Европы. И хорошо, что сделали это своим ходом, потому что с конвейера мотора 1.6 CDTI были оснащены дефектным гидронатяжителем цепи ГРМ, который выходил из строек к пробегу в 30 тысяч километров. Цепь перескакивала, и тогда мотор погибал. Также много двигателей 1.6 CDTI погибли из-за растяжения и перескока цепи ГРМ уже в послегарантийный период. Привод ГРМ с роликовой цепью установлен со стороны маховика, поэтому для заметки. Цепи ГРМ надо снимать трансмиссию. Одним словом, все ликвидные двигатели для Opel Insignia это маломощные атмосферники. Кстати, вот этот 2.8 Turbo тоже неплох. А к остальным моторам у нас есть очень много вопросов. Отметим, что практически все двигатели, о которых мы только что рассказали, мы разобрали в наших разборках на канале. Поэтому все ссылочки будут в описании к этому видео. Обязательно посмотрите. Бензиновые двигатели от 1,4 до 1,8 и дизельные двигатели мощностью до 130 лошадиных сил оснащались механическими коробками переключения передач шестиступками М32. Эта коробка имеет проблемы с износом задних опорных подшипников ведомых валов. После этого коробка начинает шуметь. Рычаг переключения передач начинает дергаться при ускорении и замедлении, а вот инсигнии, которые были выпущены после 2012 года, оснащены уже модернизированной коробкой и таких проблем не имеют. Механика F40, которая устанавливалась со всеми мощными двигателями, а также с очень редкой версией двигателя 2.0 CDTI мощностью 120 лошадиных сил, очень надежная и проблем практически не имеет. Но будет не лишним в ней менять масло каждые 50 тысяч км. На Opel Insignia устанавливались три разные АКПП. Асин TF80SC под обозначением AF40 устанавливали опционально на двигатели турбированные 2.02.8, а также на двухлитровый турбодизель. Хороший автомат служит долго, но при условии, если масло в ней менять каждые 50 тысяч и Следить за охлаждением. С лета 2013 года вместо Аси на двухлитровый турбомотор начали ставить коробки 6T-70. Это совместная разработка джемы Ford. Отличные надежные коробки могут без труда прослужить 300 тысяч километров. Опять же, с лета 2013 года для турбированного бензинового двигателя объемом 1.6 стала доступна трансмиссия 6T45. А в 2015 году ее предложили для 136-сильного двигателя 1.6 CDTI. Вообще трансмиссия 6T45 появилась на автомобилях GF в 2007 году и прославилась ненадежностью по всем фронтам. В 2011-2014 годах ее допилили и инсигнии достались уже надежной трансмиссии 6T45. В общем, к трансмиссиям для Opel Insignia к автоматическим вопросам намного меньше, чем к двигателям. Мощные версии Opel Insignia оснащались полным приводом на основе многодисковой муфты Haldex. Естественно, версия OPC по умолчанию полноприводная. Специальное масло в муфте надо менять каждые 30-50 тысяч километров, иначе грязное масло приведет к поломке муфты, а именно к выводу из строя маслонасоса и в некоторых случаях электронного блока управления. Симптомы серьезных проблем. Проблем с муфтой – это подергивание при резких ускорениях, а также проскальзывание и хруст внутреннего заднего колеса при крутых поворотах и разворотах на малой скорости. Конкретно на Insignia OPC до сентября 2013 года муфты Haldex выходили из строя из-за неправильной прошивки блока управления. В долгосрочной перспективе при пробеге в 150-200 тысяч километров придется заменить электричество электромоторчик, насоса, потому что в нем из-за критического износа щеток изнашивается еще и коллектор. В салоне Opel Insignia OPC никакого закоса под лакшери. Все черное, черные вставки, черный потолок. Видать, в Opel считают, что чем чернее, тем спортивнее. Здесь установлены спортивные сидения рекара с мощной боковой поддержкой, спортивный руль, значки OPC на селекторе, на руле. Ну а в целом же это обычный салон инсигний. Ну а сейчас мы поедем на СТО в город Бобруйск, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Обязательно помните, что в АвтоСтронге есть подразделение Мотостронг. Мы привозим отличные мотоциклы из Европы с полным комплектом документов. Все ссылочки и подробности в описании. Мы едем в город Бобруйск на СТО, чтобы продолжить рассказ об этой машине. Opel Insignia OPC это своеобразный маслкар от Opel. Она прокачана не только по скорости, но и по управляемости. ну внешне, само собой. У конкурентов таких особых версий не было, хотя посад по сравнимой мощности существует. Insignia OPC – это типичный пожиратель автобанов. Она легко едет на скорости 16-20 км в час и машина особо не напрягается. А вот ну, я чувствую себя абсолютно спокойно и комфортно. Нам эта поездка обойдется недешево, потому что Insignia ест много топлива. В городе 16-17 литров, а по трассе с адекватной скоростью 100 км в час примерно 10 литров 10 Едете быстрее – ест намного больше. Сейчас мы находимся в автосервисе «АвтоСпектр», город Бобруйск. Это современно оборудованная станция, которая входит в состав самой крупной сети СТО на территории Беларуси – «Солид Автосервис». Обязательно подписывайтесь на страницу сети в Инстаграм и следите за предложениями. Все ссылочки и подробности в описании. Передняя подвеска Opel Insignia представляет из себя стойкий «Макферсон» с единственным нижним треугольным рычагом, но Opel Insignia OPC оснащена генно модифицированным Макферсоном. Суть та же, но есть заметные отличия. Здесь амортизационная стойка не поворачивается вместе с кулаком передних колес. Передние кулаки к рычагу и стойки крепятся через два штифта, так называемые шкворни. Соответственно, нижние треугольные рычаги разные. Нижний треугольный рычаг Hyperstrat не имеет шаровой вообще в принципе и крепится только через салинблоки. Все салинблоки детализируются отдельно. Верхний шкворень также продается отдельно. Есть предложение не по оригиналу, но все салинблоки и шаровые служат на этом автомобиле долго, примерно 100 тысяч километров. Opel Insignia оснащается двумя типами амортизаторов. Совершенно обычными, пассивными и адаптивными FlexRide. Кстати, в пассивной подвеске используются пластиковые тяги переднего стабилизатора, а в адаптивной – стальные. Несмотря на то, что пластиковый оригинал ходит 50 тысяч километров, предыдущий владелец мог заменить его на стальной неоригинал. Резиновые втулки, штанг переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости также являются расходниками и продаются отдельно. Вернемся к амортизаторам. Проводка к задней стойке FlexRide неудачно проложена. и Поэтому к весне обычно машина начинает сообщать о неисправности подвески и работы в самом жестком режиме. Эта проблема лечится устранением обрыва провода. Этот провод можно обнаружить за локером заднего левого колеса. Раз в 5-7 лет один из амортизаторов FlexRide может дать течь. Но сегодня без труда их можно отремонтировать. А вообще Передний активный амортизатор стоит примерно 500 долларов, задний – 550 Пассивные в три раза дешевле и предложений по оригиналу хватает. Универсалы Opel Insignia могут комплектоваться задними амортизаторами с автоматической регулировкой дорожного просвета в зависимости от нагрузки. Такие амортизаторы еще дороже – по 600 долларов. В зависимости от типа привода Opel Insignia оснащается двумя типами подвески. Задняя подвеска у переднеприводных автомобилей, мобилей имеет четыре рычага, а у полноприводных три рычага с нижним ошабразным рычагом с дополнительным соединительным звеном. В целом подвески ходят неплохо, примерно 100 тысяч километров. Opel Insignia оснащалась всеми возможными усилителями рулевого управления: это гидроусилитель, электрогидроусилитель и просто электрический. Рейка может начать стучать к пробегу в 150 тысяч километров. Чтобы продлить ее жизнь, надо хотя бы раз в 50 тысяч менять гидравлическую жидкость. Самый беспроблемный вариант усилителя – это гидравлический, но возможны подтекания гидравлической жидкости. То же самое касается и рулевого механизма с электронасосом. А вот чисто электрическая рулевая рейка, которая знакома и по другим моделям Opel, может порадовать своего владельца попаданием влаги через сальник вала. Влага и грязь выводят из строя датчик крутящего момента рулевого вала. Но в целом после чистки и пайки контактов этот датчик оживает. При пробеге в 100 тысяч километров на полноприводных инсигниях рассыпаются подшипники передней крестовины карданного вала. Также может порваться передний пыльник. возникающий из-за сильного дисбаланса кардана вибрации сильно нагружают подвесные подшипники. Но, к счастью, кардан сегодня можно отремонтировать в специализированных мастерских. Вот такой вот долгожданный обзор Opel Insignia у нас получился. Обещали, сделали. Автомобиль интересный, но противоречивый. Если вы владеете Opel Insignia, обязательно черканите отзыв. А у кого Insignia нет, напишите, купили ли вы эту машину и с каким мотором.